Добро пожаловать, хулиганы ужаса. Хотите подорожать немного? Отвратительно. Что люди не чтобы молодыми. Эй, что с тобой? Так и будешь искать на себе этот труп до конца своей смерти? Я тебе такую байку расскажу. Сегодняшняя байка. Это про Который нашел морщинку на фонтане юности Странная байка Которую мы называем «Подмена» Подмена В ролях Уильям Хики Рик Росович Келли Престон Рой Броксмит Яна Беркомби, Джей Патрик Макнамара Художник Стив Улф Композитор Джей Фергусон Монтаж Стефан Симов Оператор Джост Вакано Ответственные продюсеры Ричард Доннер, Дэвид Гиллер, Уолтер Хилл, Джоэль Сильвер и Роберт Земекис. Продюсер Уильям Тейтлер. Автор сценария Ричард Тагл и Майкл тав Режиссер Арнольд Шварценеггер. Вы были здесь всю ночь, сэр. просидели всю ночь, сэр. Вы простудитесь, до смерти простудитесь. You all right, все в порядке, сэр. Я влюблён, Фолтон. Я влюблён. Вы, you taken принимали, сэр. Ты решил, что я с ума сошёл, да? Но это правда. Я схожу с ума по ней. Она такая умная, культурная, прежде всего. Она молода. Молода, сэр? Миля, сэр. Но вы уверены, что ее интересуете и вы, а не ваши деньги? Не волнуйся, Фултон. Я люблю Линду. Я хочу жениться на ней, очень. Но только если она будет любить меня, а не мои деньги. Она не знает, насколько я богат, и я не собираюсь говорить Это вы хорошо придумали, сэр. Этот дом, ему нужна новая Жизнь давно-давно нужна. И Линда привнесет on, ее Fulton. сюда. Let's Давай. Open open right, Давай, откроем занавески. Ah. Господь сказал, да, будет свет и стал свет. To... Солнце, звезды, луна. Линда. Снова жизнь, Фултон. You could dress a little more sparkly, sir. Вы могли одеться Немножко сэр. Я не хочу, чтобы она Что-нибудь заподозрила Это счастливая охота, сэр Спасибо, Фултон beautiful... Какие красивые цветы Они красивее всех остальных цветов Но они не так красивы, как ты Я очень счастлив с тобой, Линда И Я хочу, чтобы ты тоже была счастлива ты о чем? Money, У меня не очень много денег, have, но я с удовольствием поделюсь всем с тобой, если ты выйдешь за меня замуж. Карлтон, я oh, не I могу. Not. Почему so нет? Me, Carlton, ты такой милый, Карлтон. Я очень ценю это. Когда я смотрю на твое лицо, я вижу, что я не могу за тебя выйти замуж. Ты слишком старо выглядишь. Достаточно для того, чтобы быть моим дедушкой. Right. Ты права. Да, oh. мне действительно старое лицо. Оно давно уже у меня. Да. But... Not... Not... Но that... я не позволю этому встать между нами. Ты о чем? Я сделаю все, что угодно, для того, чтобы ты была счастлива. Все, что угодно. Могу спросить, как все прошло, сэр? Прекрасно, Фултон. Все было... Прекрасно. И все будет просто великолепно. So young. So young. Так молоды, так молоды. Вы что-то сказали? No. Нет. Говорят, доктор Форн просто чудотворец Он может омолодить вас на 5, на 10 лет На пять, на десять лет Правда ведь это решит все наши проблемы? Доктор готов вас принять Мы можем начать с того, что подтянем кожу здесь под подбородком и на лбу этого недостаточно. Потом мы подтянем кожу здесь на висках. Все равно слишком мало. Мы даже можем расширить скулы и сделать более решительным подбородок. Я хочу, чтобы я выглядел еще моложе. Ну, витамины, гормоны, укол. Вот посмотрите, что мы сделали с этим господином. Он стал у меня на 20 лет моложе. Я хочу выглядеть так, как будто мне 30 лет. Мистер Вебстер. Это не моих возможностей. Вы знаете, с лицом ведь не все можно сделать. Доктор, вы кажется, не понимаете меня. Я не хочу, чтобы вы мое лицо сделали на лицо 30-летнего. Я не этого жду. А чего вы ждете? Я жду совсем новое лицо. Это невозможно. А я слышал, что есть один человек, который может это сделать. Вы понимаете, конечно, что такая рекомендация стоит дорого. Жизнь это дешевая штука, доктор А юность Юность Очень, очень драгоценна Вы уверены, что с вами все будет в порядке? Все будет прекрасно Я спрошу двери? Да, хорошо А потом, единственное, все будет в порядке Ну, наркоз, современная технология. Миллион долларов. Миллион долларов? Это не так много, мистер Вебстер. За чудо. За чудо это совсем немного. Но. Как я могу быть уверен, что это получится? Потому что я уже проводил раньше такие операции. Где? В Братиславе. Но в Америке никто мне не верит. Меня называют шарлатаном. Они ведь смеялись над пересадкой органов. Ничего, когда-нибудь они будут поклоняться мне. Да, но такая цена, миллион долларов, простую операцию, простую, это очень сложная операция, мистер Венпес, и только очень талантливый доктор Можно освидеться попробовать ее. Вроде меня, например. К тому же, сама операция стоит всего лишь 100 тысяч долларов. А для чего еще 900 тысяч? За лицо молодого человека. Какого молодого человека? Вы думаете, что лица растут на деревьях? Как грейпфруты? Нет. Нет, они вырастают на живых людях. Это Ханс. Вот, Ханс. So, посмотрите получше, мистер Уэбстер. Что скажете, мистер Вебстер? Хорошее, сильное лицо, зеленые глаза, прекрасные гены. Я это знаю. Я их сам развожу. Не забудьте про мои волосы. Да, да. Самые лучшие волосы. И я получу его лицо. А я получу ваши деньги. <laughs> а я его мозг <laughs> тоже <laughs> получу? Слышал, Мистер Эпстер а? боится, что он в итоге получит мистер твой мозг. Не бойтесь, мистер, мистер. мистер Эпстер. Ваш мозг останется при вас. И я лишь меняю покрытие, ткани. Но жаль, на самом деле, потому что у Ханса очень, очень сильный, мощный мозг. Но... наконец-то, главный вопрос. Насколько вы хотите быть молодым? Не бойтесь, мистер Уэбстер, посмотрите в зеркало, ну что скажете? Я не этого ждал, да не волнуйтесь, нужно же время, чтобы все зажило А потом вы будете выглядеть точно как Ханс Хотите, чтобы Линда меня увидела, она наверняка будет очень довольна Только подождите, пусть ваше лицо будет полностью готово а mean, где Ханс? Ну, я no, he... его оставлю здесь на всякий okay. случай. Вдруг она нам Why еще потребуется. Зачем она может еще потребоваться? А Do кто you? знает, а? Я решил с вами все в порядке, сэр. Я уже начал волноваться. Что они сделали с вашим лицом? <muffled> Сюрприз. О, мой Бог. О, Господи! Что ты сделал? Что ты сделал? Я сделал это, Линда. Пластическая хирургия специально для тебя. Но why почему? Why, nurse, Зачем ты это сделал? Потому что ты была счастлива со мной. Теперь ничто не может нас остановить. Но твое лицо... Оно совсем другое теперь и странное. А твое тело ведь по-прежнему слишком старое. Но я думал, тебе это нужно было. Но я же не могу отдать себя старику. Извини, Карта. Ничего. Ничего. Не извиняйся. Только наберись терпение. You right вы But уверены, you, что вы, вы правильно поступаете, поступаете сэр? Ты о, о чем? Ну, как у вас есть уверенность, что она полюбит вас, даже после того, как, как вы все это измените? И Потому что, что я люблю ее. Все. А любовь побеждает все. Любовь также может быть лепой, сэр. Я просто единственный молюсь, чтобы она не только вас победила. Конечно, могу вам дать новый торс. Ну а как же лицо? Все будет прекрасно. И сколько это будет стоить? Новый торс. Два миллиона долларов. Что? Это же безумие. Чтобы забрать тело человека, нужно дорого заплатить. Вы забираете все мои деньги. Очень жаль, мистер Вепстер. Может, в следующий раз вы не будете стареть. Итак, начнем считать, ну, скажем, до двух миллионов. Это Потрясающе! Oh, это no, просто чудо! Нет, мистер Уэбстер, это просто операция. Вот now, я жду, когда Линда sure меня увидит. Теперь она мне не откажет, happy. правда, доктор? But она наверняка будет очень счастлива. Но, если что, вы знаете, где найти меня. Я не могу даже привыкнуть к такому превращению, карты. Неплохо, да? Неплохо, замечательно просто. Замечательно, чтобы искупаться? Конечно. Давай прямо сейчас? Давай. Вот твои плавки. Ты готов? Ну, пошли. В чем дело? Ну, твои ноги, они такие старые. Посмотри, как кожа и вены. О, господи боже, Линда. Что тебе еще нужно, Ты же никогда не будешь довольна. Я знаю, что мне нужно, Карлтон. У тебя этого нет. Come in. Войдите Я закрыл дом, сэр Я пойду, пожалуй yes, Мне вас будет очень не хватать, сэр Мне very тебя nice тоже, Фултон и очень будет не хватать. Но, учитывая, какое у меня сейчас финансовое положение, я не могу содержать ни дом, не могу держать тебя. Я понимаю. Я только надеюсь, что вы найдете то, что ищете. Да, найду. Клянусь, Господом Богом найду, Фултон. Новая нижняя часть тела, мистер Вебстер, никаких проблем. Сколько? Ну, скажем так, по миллиону за конечность. Значит, еще два миллиона долларов. Боюсь, мистер Вебстер, что это 3 миллиона долларов. То есть, вы забыли самую главную конечность, та конечность, которая вам нужна, для того, чтобы по-настоящему удовлетворить вашу любимую. Как вы можете быть уверены, что Ханс согласится? Ему очень нравятся деньги. Он так и изменился, я уверен, что он согласится на последний обмен. 3 миллиона долларов – это все, что у меня осталось. Тогда, может быть, вы оставите деньги себе, мистер Репстер, и забудете про девушку. Прибирать вам. Вы Адонис. Все совершенно, до мельчайшей детали. Просто совершенство. Я не могу поверить. Вот и Линда это увидит. Линда, вы насчет квартиры пришли? Где Линда? Она переехала. Переехала? Это невозможно. Куда? В какой-то шикарный район. Вот ее адрес. Твоя машина? А что тебе нужно? Покататься. Покататься? Сейчас ты прокатишься. Кто-нибудь еще хочет прокатиться? Бежим, ребята. Что Вам to кому, сэр? Мне нужно на квартиру Линды. Ну, сэр, сэр, я должен доложить о вас сначала, сэр. Пожалуйста, прошу вас. Линда? Линда? Линда? Линда, я сделал, это. я сделал Я сделал, я стал тем, кем ты хотела, и смотри, что я принес тебе. Выходи за меня замуж, Линда. Я не могу. Почему? Я уже замужем. Что? Ты очень милый, Карлтон, но мне нужен был мужчина с достаточными деньгами, чтобы я не испытывал нужду до конца моих дней. Деньги? Чтобы у меня было столько денег, чтобы я не волновалась, что я стану какой нибудь бедной. Человек, который понимает важность денег. Но, Линда, я нашла себе нового мужа, Карлтон. Его зовут Ханс. Ханс? Ханс? Your cocktail, sir. Вот коктейли, сэр. Спасибо. Спасибо, Фултон. <свеч> Бедный Карлтон. Кажется, ничего у него не вышло. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Люблю я. Хорошие, сильные тела. Тебе повезло, дружок. Сейчас мы в тебя накачаем новую жизнь.